Это обычное детское автомобильное кресло, а это... Хайфолд – складное кресло, которое всегда можно взять с собой. Это самое передовое, компактное, портативное и регулируемое детское кресло из существующих. Хайфолд в три раза меньше, чем обычное детское кресло, и при этом не менее безопасно. Три года назад мне пришла в голову идея о сверхкомпактном кресле. Помните Майфолд? Благодаря вашей невероятной поддержке мы тогда реализовали самую успешную краудфандинговую кампанию в истории по финансированию товаров для детей. Мы уже продали более полумиллиона кресел почти в 160 странах. Спасибо. Сегодня мы хотим представить наш новый продукт – Хайфолд от MyFold. Мы превратили это в это. Менее чем за 10 секунд кресло раскладывается и готово к использованию. Патентованная конструкция отводит ремень от живота и шеи, обеспечивая комфорт, безопасность и простоту использования. Хайфолд может легко перемещаться вместе с ребенком. Его не нужно хранить в машине, поэтому его удобно взять с собой в отпуск. И в отличие от большого кресла, его можно легко положить сюда. Хайфолд идеален для поездок с или в такси. Нет, в настоящем такси. Так-то лучше. Или поездки на целый день с бабушкой и дедушкой. Спасибо, мам. И вам не придется снова чистить очередное видавшее виды арендованное кресло. Хайфолд легко регулируется. Кресло растет вместе с ребенком. И поскольку оно очень компактно, на заднем сиденье легко уместятся три кресла. Вы, наверное, задумались, как кресло может быть таким компактным и при этом портативным и не менее безопасным. Хайфлд имеет 8 комфортных сверхкомпактных зон защиты от ударов. Каждая имеет внутри легкий полипропилен с пенным наполнителем, обеспечивающий отличную защиту от ударов. Плотный энергопоглощающий слой для дополнительной защиты, комфортный ПУ-пеноматериал, дышащую ткань, пригодную для стирки. Все это окружено плотной оболочкой из полипропилена. Если обычное автомобильное кресло приподнимает ребенка, Хайфолд прижимает ремень безопасности вниз, а запатентованные регулируемые направляющие плеча оптимальным образом располагает на грудный ремень. Безопасность – это наш приоритет номер один. Хайфолд разработан, спроектирован и испытан в соответствии с принятыми стандартами безопасности в любой стране мира. Нашей задачей было создать детское удерживающее устройство для любого ребенка, в любой машине, в любой поездке, в любое время. Закажите себе Хайфолд сейчас на myfold.com или на Indiegogo. HiFold от MyFold. Портативное детское автомобильное кресло.